Приветствую вас, танкисты! а с вами снова Саша Джигернаут, и сейчас мы будем играть э, на карте Тишина на 15 минут, э, режим КТФ, ну то есть захват флага. Э, будем это делать на сочетании э, Дикафриз, э, фриз у меня М4 полностью прокачен и в краске Пикасса. Пикассо у меня вроде э, никаких э, микропрокачек не имеет, Вот э, я сейчас не знаю, сквозь флаг проехал, мне показалось. Так, ну, это дикофриз, кто-то называет сочетание утка, потому что, если присмотреться визуально, ну, в принципе, похоже, то есть, как будто вот фриз это наш клюв, вот, а сам корпус это, ну, такой вот, похоже, похоже все равно, а если даже вот так вот развернуться, то вообще будет, знаете, просто копия. То есть, давайте покатаемся вот так, это, это, знаете, это уже будет не утка, это уже будет гусь, то есть, гусь же у нас такой злой, шипит на всех. Щипается, вот, мы тоже сейчас будем щипать вражеские танки, вот, ну, хороший у них ДФ, у них э, Вулкан, Огнемет, э, Изида и Рикошет, и все как бы на тяжелых корпусах, но про нашу защиту я бы такого не, не мог сказать, потому что вот у нас уже увозит флаг, так, он... ой, ой ой ой ой не смог я его заморозить. И догнать я его тоже не смогу. Да, ребята, это будет доставка. Не знаю, почему как бы Фриз так э, не остановил его. Вроде бы как бы специально для этого и одевался. Ну, как-то как нет. Мы не имеем такого особого преимущества. И не получается у нас затормозить. 1-0 в пользу красной команды. То есть в пользу наших соперников. Так, давайте сейчас тут возьмем метрушку. Ну, у нас как всегда как бы нет нары. Вот, это с одной стороны и прискорбно, а с другой стороны, ну, все по-честному То есть вот, а, у нас еще, смотрите, у нас есть один АФК Поэтому мы э, так, такой вот проигрыш имеем, то есть невыигрышное положение Так, сейчас давайте спрыгнем вниз А, нет, уже все, уже флажок вернули Я хотел спрыгнуть вниз и как бы вот так вот, прям вот перед ними появиться Так, они сейчас, мне кажется, или будут менять базу если нет, то это, это будет хорошо Так, все, мы снесли двоих То есть э, двое, кто стоял в защите Там остался лишь мамонт на На вулкане Так, давайте сейчас попытаемся Вот, ой-ой-ой-ой-ой Тут опять на двойных вот, вот этот парень, он у нас опять сейчас украдет флаг Ему никто даже не помешает Что ж такое? Надо, надо срочно перехват Он уже внизу Схвачу я его или нет? Ой-ой-ой-ой, как меня с ДДшечки-то слили. Ну да, вот, пожалуйста, вот так вот он просто невзначай появляется из ниоткуда, увозит наш флаг. Ага, вот это вот меня рельса с ДДшки слила. Ну ладно, сейчас мы и поморозим за это щечки. Счет 2-5 за нас, ну, но это все равно как бы счет, как мне кажется, неправдивый, потому что, ну, вклад в команду я принес как бы намного больше. Ну, просто у меня, как бы, э, крадут фраги Вот, что я могу сказать Вот, на самом деле, ну, я, как бы, больше пользы в команде приношу, чем мое УП Так, давайте-ка, вот, сейчас тут падает ДДшечка Ой-ой-ой, мы еще и в минусе Ладно, хорошо, что нас добили То есть это с одной стороны и круто, что Мы не будем валяться и как бы Ну, не будем этими Нахлебниками у своей команды Так, ну все равно, счет уже 2-0 в пользу соперника, сейчас мне кажется будет 3-0, потому что наш флаг где-то там, да, вот все, флаг доставили доставил вот этот смок как раз таки, вот, знаете, заходят мои подписчики и играют против меня, вот, вот это реально напрягает а, 9 минут осталось у нас до конца боя а, нашу базу по-прежнему очень сильно компенсирует вот, сейчас давайте попробуем хоть этих двух слить так, да, все-таки получилось, но у нас хп мало, ладно, мы идем сливаться Тут за них еще Изида, их постоянно лечит, то есть сопровождает атаку, вот, а иногда и защиту. О, смотрите-ка, а наши тоже не сидят на месте, наши встали с колен, и как бы все, вот, пожалуйста, первый флажок у нас доставленный. Ну, конечно, плохо, что Фризику по нерфили расстояние, пусть оно у меня вкачано до конца, но все равно, как бы, я ощущаю свою некую слабость, что ли, так, вот он у нас вулканчик. Вот он, как видит нас, сразу включает ДДшечку. Актуально вот так вот от него спрятаться и залезть уже вот... А, да... О, смотрите-ка, смотрите, как хорошо получилось. Ну... Да, была бы у нас защита от а, зажигалки, ну, было бы другое дело, то есть мы бы как-то а, более-менее смогли от а, Жиги убежать, но нет, нет, у нас не получилось, мы вроде как бы хорошо зашли, то есть, по если смотреть по тактике, то есть мы обманули Вулкана, по которой нам бы, ну, просто в считанные бы секунды нас разнес ДДшки, вот, мы как бы избежали его, но при этом встретили Жигу и Твинса, которая как бы по нам и дали урон. А тем временем счет 3-2 мы уже сравниваем, ну почти сравняли, то есть вот зря я говорил на свою команду, то есть собрались, собрались ребята, э, зашли нормальные чувачки, которые способны как бы взять игру в свои руки, вот, ну и как бы тут остается, ну, чисто нам не ложать то есть не переворачиваться и наносить, как бы, всевозможный максимальный урон вражеской команде, потому что, ну, как бы, эта игра командная, и, то есть не надо, как бы, набивать себе УП, как я считаю, то есть, ну, на надо просто, как бы, делать свое дело, кого надо подморозил, и, как бы, насчет фрагов не быть скупым, то есть, ну, пусть там кто-то у меня даже фраг и украдет, там, пусть там, ну, то есть... Не надо, так? То есть, в любом случае награда у вас будет общая. Там, сколько бы ты ни набил кристаллов, все равно на вашу команду это все будет делиться поровну. Вот, что я вам хотел сказать. Так, ну у нас, смотрите, у нас э, Харек лежит в минусе. Ага. У нас там в тылах едет едет рикошет на мамонте. Так, его разнесли. Так, давайте сейчас мы его пофризим, тут пошугаем немножечко, а то он тут что-то так, он поставил минку. Ну нет, нет, я ее вижу, конечно же, но, но ничего поделать не могу. Он на рикошете. Так, тут кто-то меня еще подпер. Ой, это Хорирели меня подперло и главное, знаете, ничего она не может сделать с этим. То есть просто так встала, постояла, мне помешалось немного и уехала потихонечку. Так, -с, ну ладненько. В туннеле у нас там не получилось ничего сделать. Вот, смотрите, за нас молот еще. То есть, у нас, знаете, у нас тоже такой довольно-таки контрастный набор стал. О, смотрите-ка, еще раз флаг доставили. Вот, пожалуйста, хэппи-энд у нас, мне кажется, в битве будет. Так, давайте сейчас вот эту вот смоку, потому что она слишком резвая. Вот так вот мы ее слили. Я не знаю, куда она ехала. Она, наверное, ехала возвращать флаг, но мы вовремя ее остановили. А тем временем у нас гром опять взял флажок. Сейчас посмотрим, куда он его повезет. Так, ну, конечно же, повезет к себе на базу, и я не успеваю. То есть, давайте хотя бы, хотя бы вот Изиду, что ли, задержим. ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой зачем, зачем ты флаг скинул? О, слава, слава богу, что а, Изиду вовремя подхватила. А, 6 минут до конца боя, каточка у нас, ребята, идет плотная, 6-6 счет. Так, ну... Он там, знаете, этот рикошет там просто прописался, а меня очень-очень быстро сливают. То есть, вот что значит э, не менять краски. То есть, ты вроде как бы, ну, по доброй душе стараешься в одном и том же сочетании весь бой играть, а противники-то не дремлят, они против тебя как бы одевают всякие там красочки, всякие пушки. Так, ну, но это мы просто спаркурили. Это была импровизация паркурная. так Ладненько, конечно же актуально было стоять в защите, тем более мы на фрезе и на среднем корпусе, ну в принципе у нас э, все задатки были, то есть чтобы э, стоять чисто в защите. Вот, и как бы, ну, фризить всех, кто посягает на наш флаг. Ну, как бы, нет, я все, все же пытаюсь, все же пытаюсь как-то там свой танк в атаку пустить. Так, а тем временем у нас еще одна доставочка. Вот, уже Хорнета без проблем абсолютно, вот, без защитной краски. Вот, вот, мне кажется, вражеская команда, она поплыла. То есть, это называется тогда, когда, как бы, ну, флажки идут конвейером. То есть, это тот самый момент. Так, ну вот, пожалуйста. Так, рикошетика, ну, не получится у нас слить. Да, надо было к нему при подъезжать плотнее, чтобы а, был, наносился больше урон. Так. Давайте-ка. Так, у нас там опять рикошет, да. Он, он что-то там, знаете, он что-то там очень прописался хорошо. Ах, все, его гром слил. Такс, я, я уже хотел было ехать и разбираться с ним. Но нет, ну нет Даль Дальнобойные пушки тоже как бы не дремлят И вот, пожалуйста, Гром порешал его Такс о о, -о смотрите, смотрите У нас тут <с> У нас тут ä, была добродетельность То есть э, сто стояло два флажка И кто хочет, пусть тот и доставляет О, у нас, смотрите, у нас даже э, В идет в бой То есть она в краске изумрут. Прям на Гром ДДшный кидается Вовсю о, смотрите, Хори релька. сейчас она... О, по нам она не попала, как ни странно. И за это она получила. То есть вот ошибка ей стоила жизни. Так, давайте-ка вот тут вот мы вылезем вот так с фризиком. Так, нет, они далеко. Мы по ним не попадаем. Давайте, давайте. Вот это вот я люблю, вот это вот мясо, когда вот чисто вот не знаешь, по кому фризить, и просто вот в толпу струю пускаешь, и как бы, ну, кого-никого все равно убьешь. Так, а тем временем мы ну почти на нижних на нижних строчках нашей таблицы, вот, ну конечно да, при скорбном, то есть без нары именно вот ребята так играется, то есть если э, чисто играть по-честному, у меня вообще знаете, ЛП, ну как, называется честные, то есть э, я тут играю абсолютно без каких-то усилений, то есть у меня их по сути и нету, вот, а тем временем у нас э, украли один флажок так, ну ладно, надо немножечко подсобраться, то есть из туннельчика из этого выезжать и более-менее как-то э, насегать на их флаг. Или, или даже в оборону, то есть э, 3 минуты до конца боя осталось, можно в принципе и посидеть в обороне, то есть это тоже будет а, тактически правильное решение. То есть это, это называется деф, то есть у клановиков это называется так. Я как бы э, какое-то определенное время был в клане Ангелы и Демоны, вот, около года, что ли, назад, или полтора даже. Вот, ну и как бы у меня там остался, ну, такой небольшой опыт, небольшие термины, я знаю, что как называется. Так, давайте сейчас от вулкана, от этого спрячемся. Ой, нет, все таки не успели, все таки он меня а, добил, добил на ддшечке. У меня, конечно, тоже есть вулкан, но с ним мы поиграем уже в других летсплеях. Вот, а пока мы чисто на честном слове играем на а, дикофризе. Вот, э, в краске Пикассо. И абсолютно без нары хочу подметить. Вот Это, это знаете, это главное отличие будет. Конечно же я мог тут э, на наре как бы ну, нагибать, там слить кучу аптек, но э, какой смысл будет, если мы как бы э, играем, э, ну по сути мы зарабатываем кристаллы. Но мы на нару спустим, допустим, э, 10 тысяч кристаллов, а заработаем всего лишь тысячу или того меньше. Вот, и как бы это будет, ну, по сути неправильно. И так что... Ой, мне отдали флаг, какая милость. Ладно, давайте пойдемте, отдадим флаг тому, кто стоит в защите. Ой, там Изида, как бы флаг не проворонить. Так, ладно, Изида... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, так-так-так. Вот, вот, с чего я и боялся. Вот, пожалуйста, нарна Изида и все, как бы. Э, ну, мы... Потеряли флаг, вот так вот Ладно, будем надеяться, что наши тиммейты Они как бы э, Подхватят там э, вражеского флагоноса И как бы, ну, все Встанет на круги своя, то есть вернут наш флаг Вот, а мы уже Вражеский как бы доставим Вот, давайте сейчас покрутим пулеметика Вот в чем минус главное, меня тоже так Часто всего крутят То есть э, Берут фризик, легкий корпус Ну, мы на среднем, у нас получилось Покрутить, вот о, о смотрите-ка, твинсик, твинсик. Так, ладно, слили мы немножечко там на их базе. Так, вот тут даже в чате пишут, Саня, почему не наришь? Ребята, у меня нету нары, вот что я скажу. И пока у меня нары нету, эти летсплеи будут называться честными. Вот, а потом уже в определенный момент я буду называть это нарные летсплеи. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой, как меня сразу-то там слили. Так, ну да, у них, слушайте, у них жестокий деф, но все равно осталось 10 секунд до конца боя. А Счет 4-8 в нашу пользу. Да, я уже думал, что тут будет все предрешено. То есть, начало для нас было, конечно же, печальное, а сейчас мы заработали, ну, грубо говоря, 300 кристалликов. То есть, и при этом, ну, не трушки потратили. Ну, будем считать, что э, мы никак не затратились на нару. Вот, и при этом, при всем э, остались в плюсе. Вот. Ну а с вами был Саша Джигернаут. подписывайтесь на канал, э, смотрите меня в официальной группе ВКонтакте, увидимся!